Я очень остался доволен, несмотря на то, что у нас тотальное преимущество Мерседеса в этом сезоне, но у нас есть фантастическая борьба. Пусть даже между этими двумя между двумя пилотами одной команды, но все равно. Потому что сезон начали, и все очень сильно жаловались по поводу того, что Ну вот мы просмотрели сначала четыре сезона сериала про то, как Red Bull доминирует. Сейчас будем смотреть, еще неизвестно, сколько сезонов, как доминирует Mercedes. Да, доминирует, но в этой борьбе мы видим то, чего мы не видели в Red Bull. Вот, Во-первых, команда, пусть и скрипя зубами, но позволяет бороться. Вот. И Во-вторых, здесь, э, скажем так, две амбициозные души сошлись. Да, потому что Марку Веберу, мне, честно, казалось, немножко не хватает амбиций. Вот. Да, там по объективным причинам и мешала машина, и немного мешала команда и Себастьян Феттель, да, пользуясь э, вот этим вот чувством звездного мальчика, вот. то здесь, конечно, гораздо все интереснее. Плюс да. очікування, від Ніко не чекали ничего в цьому сезоні, коли стало зрозуміло, що Мерседес домінує, і коли э, після Австралії четыре гонки по Спіль виграв Льюис, всі закрили очі на цей чемпионат і стали… Э, думать, кто будет третьим, да. а Ніко вышел не из простых, техника может не витримати. и это дійсно фактор, который может стать, на жаль, вирішити э, э, э, весь чемпионат, э, э, надежность техники, чего дійсно не хотелось, но пока что все идет до того, что дійсно один схід с дистанции в следующих гонках, э, он даст надзвичайно великую перевагу одному из пилотов. Ну, это да, но опять-таки, даже там гонки, не гонки, про то, что ты говоришь, что они могут доезжать или не могут доезжать в круизном режиме, но мы прекрасно помним, что и в квалификациях эти машины тоже не, не супернадежны. У Льюиса э, одно время, в летний период, да, возникали регулярные какие-то проблемы, он боролся с этой машиной. А тем более сейчас, когда учитывать, что э, моторы уже подходят к концу, вот. Плюс не стоит исключать, что у Мерседесова не закончится раньше, чем закончится сезон. И может, даже там же в Абу-Даби мы увидим старт Льюиса с какой-нибудь 11 позиции и Ника там с 12, да, условно говоря. судя из того, что мы побачили, через сменишь ты свой прогноз на конец чемпионата? Кто будет чемпионом? А, по поводу прогноза отвечать, кто будет чемпионом, я, наверное, сейчас уже не решусь. И я все еще убежден в том, что Ника гораздо более устойчив психологически. Все-таки я верю, что... Где-то еще вот, э, будут такие очень наэлектризованные участки этого чемпионата, где Льюис не сможет собрать волю в кулак, где нужно будет просто всю силу воли собрать, э, проехать стабильно, где-то там лишний раз не атаковать, лишний раз переждать. Не думаю, что Льюис на это способен, а Ника способен. И мне кажется, что ключевую роль сыграет какая-то ошибка. То есть это чемпионат, вот ты правильно сказал, это чемпионат не кто-то выиграет, а кто-то проиграет. Я думаю, что все-таки ошибка станет, э, сыграет какую-то ключевую роль. Ну, сподіваюсь, это будет не до абу и мы все-таки эти очки разыграем э, у якости чемпионских.